Вообще, знаете, коллеги, я вам так скажу, читать надо всех. Нет никакой информации, которая была бы в этом мире напрасной. Если информация появилась, значит, она для чего-то нужна. Вопрос для чего. Было бы ошибкой воспринимать любую информацию на веру. Прежде всего потому, что мы должны помнить, писал человек. Это не божье послание в виде религии откровения. Писал человек, человек свойственно. Заблуждаться, ошибаться, пропускать через свое собственное сознание не всегда идеально. Вот. Но наличие собственного развитого разума, свободного ментала и проявленного состояния не есть, то, мы, собственно говоря, делаем упор, оно позволяет, позволит при умении да, а умение возникает при большом пропускании через себя большого количества информации, отделять, что называется, зерна от привил, просто на уровне чуя, на уровне ощущений, даже не на уровне логики, она может там даже совершенно не применяться, просто на уровне чуя, когда понимаешь, вот здесь вот да, а вот здесь вот немножко искажено, потому что здесь автор приложил свое собственное видение, и оно чуть как зеркало кривое исказило пространство. Поэтому давайте так читать надо все. Никакой автор не является гуру в последней инстанции. Он всего лишь человек. А понять то, что он хотел сказать, необходимо. Вот понять то, что он хотел сказать, не то, что он сказал, а то, что он хотел сказать. И если у вас вы выработаете в себе такое качество, то понимание любого автора, начиная там от суровых научных трудов, заканчивая легкими художественными произведениями, не будет никакой совершенно нужной. Но это качество придет только тогда, когда вы умудряетесь пропускать через себя большое количество информации. Знаете, человек, который читал только Библию в своей жизни и больше ничего не читал воспринимает мир через призму логики, прописанную в этой Библии. То есть через призму текста. Человек, который читал только, например, там маршака и больше ничего не читал, то воспринимает через маршака. А если ты читал и маршака, и Библию, у тебя появляются уже альтернативы. Да? То есть, вот, извиняюсь, такой плоский пример, но тем не менее он демонстрирует. Да? Читайте много, читайте больше, не бойтесь никакой книги, не бойтесь никакой информации, даже если вам кажется, что она несёт, ничего абсолютно не несет, если автор умудрился изложить свои мысли в слова, значит, были мысли, и эти мысли надо попробовать угадать, даже если изложены они криво, косо, там, не пойми как, с орфографическими ошибками, поэтому читайте больше и Выберете вы найдете правильные врагушки, вы найдете правильные В ветхом завете с новым вы найдете правильные, и во всех остальных вы найдете правильные только тогда, когда они у вас хлопнутся все вместе. И вы увидите все это грани одного и того же. Просто каждый человек, всего лишь человек, он не может видеть со всех граней одновременно, он может смотреть только на одну. Время проходит, он переходит на другую грань. Время проходит, он переходит на другую грань. Но должно пройти время. Да, и у вас должно пройти время, чтобы все это дело схлопнулось. Для этого учимся для этого и живем.